И у нас есть один студент, который закончил открытый курс по продажам именно для того, что он делает и из его компании. Эта компания называется как? Карауш И вот. Карауш? Карауш, да. Да. И мы сейчас его пригласим. Его зовут Михайловский Владислав. Давайте поздравим его. Ладно, держи. Молодец. Я очень горжусь, что ты наш студент. И на самом деле пахал, я видел и хотел закончить, и ты закончил. Если есть чем-то поделиться, есть какие-то изменения, пожалуйста, скажи народу. Изменения, конечно, есть. Я проделал в себе немалую работу, то есть пересмотрел свои качества человеческие, да? ага. которые мешали мне где-то продавать, где-то я неправильно общался с людьми. Да? Я это все в себе пересмотрел. И уверен, что после этой проделанной работы мои продажи будут расти вверх. А сейчас какие изменения Сейчас конечно. тоже есть, конечно, конечно. изменения. Конечно. Намного легче общаюсь с клиентами, понимаю их лучше. И в общем, в этом вот самое главное. Поздравляю. Спасибо. Красавчик. Молодец.